здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу ответить на вопрос от своей подписчицы она спрашивала можно ли улучшить кровоснабжение спинного мозга верхней грудном отделе позвоночника с помощью упражнений и если да то каких Да, кровоснабжение спинного мозга можно улучшить упражнениями причем не только верхней грудной части но и вообще всего полностью смотрите также как фитнесе. Нет локального похудения. Если вы занимаетесь кардионагрузкой, то жировая ткань везде будет уменьшаться равномерно по всему телу. То же самое и кровоснабжение. Когда вы занимаетесь упражнениями, в первую очередь вы увеличиваете кровоснабжение абсолютно всего. Тела. У вас нет такой части тела, которая бы э, лучше кровоснабжалась во время упражнений, а вот это вот хуже. Вот это вот работает, а это не работает. Запомните, любая физическая активность всегда включает кровоснабжение абсолютно любой ткани и абсолютно каждой точки нашего тела. И все-таки вернемся к упражнениям. Если мы все-таки берем спину и позвоночник. Конечно, если вы работаете э, с мышцами, которые окружают позвоночник, в первую очередь, конечно, кровь будет идти к позвоночнику и к его мышцам, ну и, соответственно, к спинному мозгу. Ну и, кроме того, естественно, оно будет и проходить через все остальные ткани и через весь организм. Для того, чтобы улучшить кровоснабжение позвоночника и спинного мозга, впрочем, как и мышц, которые окружают его, нужно заниматься динамическими упражнениями. Как вы знаете, лечебных упражнений бывает 5 целых видов. И мы берем для улучшения кровоснабжения именно динамические, потому что благодаря им, динамическим упражнениям, мы повышаем частоту сердечных сокращений, благодаря этому сердце больше и чаще пропускает кровь через весь организм и, соответственно, открываются все капилляры на периферии, и, соответственно, включая и спинной мозг, и позвоночник и кожу и так далее поэтому выполняя динамические упражнения вы улучшаете кровоснабжение спинного мозга какие это упражнения естественно если мы с вами локализуемся сейчас на верхнем грудном отделе это упражнение для грудного отдела позвоночника. Причем именно динамические, то есть даже и не дыхательные. Динамические могут быть абсолютно любого плана упражнения. Это и включение нашего плечевого пояса, и отведение назад, и сведение, и круговые движения в плечах, и какие-то наклоны именно в грудном отделе, если они не вызывают у вас боль. И наклоны, допустим, вперед для того, чтобы нас вести лопатки и выгнуться вперед для того, чтобы чтобы увеличить эластичность грудной клетки и так далее. Суть динамических упражнений заключается в том, что во время их выполнений ваши мышцы сокращаются и, соответственно, часть тела меняет положение. Например, вот руку мы отвели и опустили. Или, например, лопатки мы свели, а затем расслабили мышцы. Вот это и есть динамика. То есть, когда вы двигаетесь, вот это и есть динамические упражнения. И еще, если вы хотите работать именно на повышение кровоснабжения, хотя оно происходит в любом случае, когда вы занимаетесь ЛФК, но все же, если у вас есть такая цель, то вам необходимо делать как минимум по 15-20 повторов на каждое упражнение. Именно тогда это будет направлено на выносливость, на повышение кровоснабжения тканей. Например, если мы выполняем с вами сведение лопаток, то, соответственно, 15 раз, не торопясь, мы должны сделать вот раз, два, три, четыре. И там будет 14 и 15. И опустились. Но не забывайте, если вдруг у вас есть э, проблемы с грудным отделом позвоночника, есть какие-то боли, либо ущемления, которые отдаются вдоль ребра, либо могут колоть в сердце, например, что тоже будет идти от грудного отдела позвоночника, то здесь упражнение все равно нужно начинать с небольших повторов, если вы только начали этим заниматься. Но если у вас нет, слава богу, с этим проблем, нет боли, нет защемлений, и вы просто больше хотите именно работать на повышение кровоснабжения, вот тогда вы можете взять многоповторные э, упражнения, то есть выполнять по 15-20 раз. И не забывайте, что любое упражнение мы не выполняем через боль. Если вдруг боль появилась или какой-то дискомфорт, значит, надо становиться и прекратить выполнять это упражнение. И, кстати, по поводу грудного отдела позвоночника. Если вы не знаете, какие упражнения лучше всего использовать для этого отдела, то если вы перейдете по вот этой ссылке, которая сейчас появилась на экране, то вы получите мой бесплатный видеоурок в котором найдете 7 базовых упражнений для проработки грудного отдела позвоночника. Вот этот видеоурок подойдет вам как раз больше во время ремиссии, для профилактики, для повышения кровоснабжения всего позвоночника, со спинным мозгом, с мышцами, ну и, соответственно, всего тела. Ну что ж, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Оставайтесь здоровыми, повышайте физическую активность, занимайтесь упражнениями и до связи!